Буддийский Новый Год сегодня, Ты поздравление мое, пожалуйста, прими. Печаль пускай любая станет прошлогодней, А впереди побольше будет радости, любви. Пусть расцветают все дела и начинания, Пускай они успехами цветут, Пусть все-все-все сбываются желания, Душа и сердце. В унисон пускай поют. С наступающим Новым Годом! Любви вам счастья! Подписывайтесь на мой канал. Будет еще много душевных поздравлений.